Третья часть решения задачи D13. Мы приступаем к решению. Рассмотрим первый удар. Итак, вот у нас что происходит в этот момент. Вот здесь у нас имеется наше тело. Вот оно движется со скоростью значит, V1. Давайте этот центр нашего цилиндра это его скорость v итак в начальный момент значит все эти точки в том числе эта точка d до удара она тоже двигалась со скоростью v то есть давайте изобразим то есть вот эта точка d она тоже двигалась со скоростью v поскольку с этой скоростью они все двигались как одно целое то есть, это тоже скорость v но второе давайте изобразим второе положение теперь Платформа резко остановилась. Что происходит? Это тело по инерции теперь продолжает движение. А у этой точки D уже скорость равна нулю. Она стоит. Что же тогда происходит? Начинается вращение. Здесь начинается вращение что? вокруг этой точки. То есть вот это радиус R. Соответственно, тело начинает, вот все точки тела начинают здесь вот, двигаться по окружностям. Вот по окружности, в частности, центр масс движется вот, по окружности радиуса R с центром. Вот в точке контакта. И скорость, значит, апр... момент удара, давайте как-нибудь, это будем нулевое положение. Это у нас будет первое положение для удара. То есть, это скорость V1. V1, она будет направлена вот таким образом. То есть, начинается вращение вокруг центра D. Теперь, вращение, значит, происходит с каким-то ускорением омега, угловой с какой-то скоростью омега-1. Мы рассматриваем, в данном случае, поскольку происходит вращение, давайте сначала попытаемся применить но ну, поскольку теорему об изменении момента импульса, то есть относительно точки D, относительно точки D, напишем теорему всех значит, ударных импульсов. Но поскольку речь идет вращение происходит вокруг, что оси, которая перпендикулярна плоскости рисунка, то есть вот на нас смотрит ось Z, грубо говоря, да? давайте мы просто вместо векторов просто запишем в проекции на эту ось. То есть я не буду писать здесь ось X-проекция. То есть изменение момента импульса относительно точки D равно сумме моментов всех ударных сил относительно той же точки. D. Вот в таком виде мы запишем этот закон. Теперь посмотрим, какие же возникают у нас здесь ударные силы. Здесь единственная реакция возникает вот э, тут, в точке D. Ударная сила в точке D возникает. Она направлена... Давайте здесь вот нарисуем. Значит, Как она направлена, мы не знаем. Дело в том, что здесь у нас... Э, мы даже не можем, строго говоря, провести нормаль, поскольку здесь выступ. В этом случае что мы делаем? Неизвестное направление ударной силы F ну и, соответственно, ударного импульса S мы раскладываем на, два, на две составляющие по оси X и по оси Y. То есть, в частности, мы раскладываем на x, грубо говоря, и SDY. SDY. То есть, мы представляем, что вот это две неизвестных составляющих для нашей задачи. В чем здесь самое интересное? Мы вычисляем момент относительно точки D. Нас интересует момент этих двух сил относительно точки D. Он будет равен нулю. То есть правая часть у нас равна нулю. Ударные силы возникают только в этой точке. Соответственно, изменение импульса равно нулю. То есть LD нулевое начальное у нас равняется LD1 начальное. Поскольку я говорю, вот это равно нулю. Значит, отсюда следует, что ΔLD равно нулю, Значит, отсюда начальное равно конечному. Вот это мы здесь записали. Теперь в начале движения вычисляем кинетический момент относительно точки D. Вот он. У нас что происходит? Вся масса тела приложена в центре масс. То есть момент, момент напоминаю, равен чему в данном случае будет там векторное произведение двух векторов, но в данном случае будет просто. Значит, RP умножить на синус угла между ними, где R это радиус, который соединяет. Ну, R и синус альфа это фактически плечо импульса. То есть, вот плечо, мы изучаем момент импульса, значит, вот плечо импульса. Это плечо у нас будет равно, то есть, H умножить на... Нет, H у нас другая высота. H это вот эта высота, а R это вот это, Значит, наше плечо, вот оно. Оно равно чему? Это у нас H, а это у нас r. Значит, наше плечо равно r минус h. То есть r минус h умножить на p. А p в данном случае просто равно что? Масса умножить на скорость. Умножить на плечо r минус h. То есть, вот это наша началь... наш начальный момент импульса относительно точки d. У нашего цилиндра вот такой. Он равен масса цилиндра умножить на скорость, его центра массы умножить на плечо относительно вот этой точки поворота точки вращения это хорошо теперь вычислим вот этот момент импульса здесь чему он будет равен момент импульса здесь будет равен следующей величине мы можем значит вычислить поскольку нам нужно все-таки вычислять омега давайте использовать формулу значит мы можем либо вот так же вычислять то есть L равняется Mv умножить на плечо. Либо мы можем вычислять как момент импульса, как и умножить на угловую скорость. Момент инерции умножить на угловую скорость. Давайте попытаемся вычислить вот так, чтобы вычислять сразу и угловую скорость во время удара. Поэтому LD, момент 1 будет равен, что момент... Инерции импульса умножить на омега-1. Момент инерции импульса, чему он равен? Вспоминаем, значит, существует формула, по которой, значит, если у нас имеется цилиндр или круг, неважно какой величины, относительно с массой, распределенной однородной m, то относительно оси, проходящей через центр масс, то есть момент инерции относительно центральной оси будет равен mr квадрат пополам, где r это радиус этого цилиндра. Но нас интересует момент относительно параллельной оси, но проходящий через точку d. Вспоминаем теорему Гюгенса-Штейнера. И d будет равняться и c плюс cd квадрат. В данном случае это будет равняться r квадрат пополам плюс r. А, то есть, извиняюсь, то есть m умножить масса всего тела. То есть m умножить на r квадрат. То есть 3 вторых mr квадрат. То есть интересующий нас момент, вот здесь момент относительно точки d, да, он равен, значит, 3 вторых mr квадрат. Теперь, следовательно, у нас. Возвращаемся вот к нашей теореме об изменении момента импульса. Момент импульса у нас постоянен, поскольку момент импульса силы равен нулю. Значит, у нас получается, где у нас начальный момент был? Вот минус h минус h равняется... И вот момент последний момент. 3 вторых. M R-квадрат умножить на омега-1. Все. Итак, мы получили выражение. У нас вот величина, которую требуется найти. Эту величину мы должны сравнить. Тоже найти и сравнить. То есть, у нас в одном уравнении две неизвестных величины. Все остальное мы знаем. R и H нам дано. Итак, у нас получилось одно уравнение, с помощью которого мы должны определить, что вот эти две неизвестных величины. Естественно, мы должны использовать дальнейшие данные задачи, чтобы определить как минимум еще одно уравнение С тем, чтобы У нас получилось Два уравнения с двумя неизвестными Например Здесь Естественно, что для этих целей У нас Будет служить То есть, По идее, в принципе Мы вообще должны найти V И нам нужно найти Соответственно, избавиться от омега-1 Грубо говоря Поэтому давайте мы пойдем дальше и будем рассматривать следующее движение телом. Но это сделаем в следующем фрагменте.